Дамы и господа, всех приветствую! Беленицкий институт кармайоги, йоги, курс второй. Это видео 253. В перезаписи, потому как... Извините, я опоздал, спешил, видео загрузилось на канал первого курса. Ошибки нужно исправлять. Кроме того, не было достаточно времени, чтобы объявленную тему довести до конца до ума. Итак, 253 занятие по уровню второго курса, семинар уровни социального и мистического видения. Так как эта лекция читается в записи, то это будет не семинар, а полное повторение той информации, которая была, и той информации, которая, которую я не успел вам выдать. Итак, мы начинаем. Эту часть по уровням социального и мистического видения с материала, который был год назад на этом канале. Когда в декабре 21 -го года и в январе 22 -го года до войны мы обсуждали методику притягивания желаний в свою жизнь и судьбу. И это был вот такой поверхностный слой с целью, чтобы каждый мог попробовать притянуть, как он может что-то притягивать в свою жизнь. Кто-то бутылку ликера какого-то притянул из двух слоев. В Германии мы покупали когда-то его. Кто-то притянул букет цветов, пуговичку, как поет уважаемый Юлий Ким «Оранжевая пуговка». Итак, сегодня мы этот же материал рассматриваем в аспектах мистического видения и рассматриваем по отношению к новогодней ситхе. Первое. Я вам выдаю то, что не выдавалось раньше, потому как новогоднее желание может быть идти как желание, может идти как просьба к определенным силам, как притягивание ситуации, и может идти как интрига. По интригам были вопросы, но все по порядку. То есть все как в жизни. Человек достигает всего формированием желания, и он ждет, ничего не делает для исполнения, он кого-то просит. Он притягивает желание, постоянно размышляя о нем, визуализируя. Или он интригует, чтобы кто-то это желание выполнил. Теперь, сегодня, согласно наших лекций с лекцией 241 о трех невидимых механизмах кармы, сансарии и пути, которые влияют на нашу судьбу. Мы пытаемся посмотреть, а что же является семенем новогоднего желания. Так материал читается впервые, я объяснил, как мог, в отношении того, что ситка начинается с семени. Семя это яньской структуры, это мысль, это какая-то эмоция, но эмоция имеется в виду электрический заряд, то есть некая энергия поэтому э, это желание но янское. <coughs> вот семя этого новогоднего желания оно выстраивается то есть питается энергией праздника что является носителем вот этого новогоднего желания Носителем новогоднего желания является общий поток, потому что все что-то загадывают, загадывает вся страна. Большинство не знают, как это делать правильно, но то, что я вам рекомендую, это еще не означает конечную версию, потому как это все строится на моих знаниях и на моем мистическом опыте и на тех экспериментах, которые я регулярно провожу. Поэтому у вас может быть другой опыт, и на основании этого опыта вам все равно придется развиваться, а не на основании моего опыта. Вот это семя, которое строится из импульса электрического, из энергии. А что является носителем вот этого семени, новогоднего желания? Носитель это общий поток. Теперь, та часть, которая никогда не обсуждалась. А что блокирует зачатие вот этого семени новогоднего желания? Блокирует два фактора. Первая часть это тривиальная усталость. Пока женщина настрагала Оливье, пока на всю квартиру вылезала к приходу гостей, она уже никакая, муж валялся на диване, смотрел футбол, ну или даже ей помогал, значит оба устали. И гости пришли, время загадывать все, что она успела, пока макияж, боевая раскраска, платье, пока он доставал ее какой галстук одеть, который бы к ее платью подходил. Вот как бы с этой усталостью мы выходим на момент загадывания желаний, Естественно, ничего не срабатывает, потому что нет, нет, вот эта энергия растрачена. Решение очень простое, нужно за полчаса, за час до прихода гостей все бросить и отдохнуть. А потом все вместе все доделаете. Ну и второе, то, что блокирует вот это вот носителя семени, это отсутствие избыточного энергетического чакрального потенциала. Тут много есть различных причин. Первая причина это чакры являются дырявыми, потому что у человека нет времени по жизни, по судьбе разобраться с теми энергетическими потребителями, которые на нем висят, с энергетическими паразитами. Поэтому чакры дырявые, наработки по заделыванию чакральной системы человек не накручивает, не добавляет у себя. Хорошо, теперь мы эту часть разобрали, вам уже есть с чем работать. Теперь это семя, которое вместе с энергией, оно должно пройти ситуацию зачатия, вынашивания, роста вот этого всего, и потом должно быть рождение ситхи, и после этого ситху нужно воспитывать, сначала ухаживать за ней, а потом воспитывать. Итак. А что является исполнителем вот этого новогоднего желания? В первую очередь это атман, который скрыт в сердце людей. Вот это вот наша загадочная душа. То есть у нас есть сознание, мы можем осознавать свою личность. Единственное, что вот душу мы не можем осознать, потому что утонченность вот этого вот субъекта, как бы она не предполагает, что сознанием можно познать душу. Сознание приводит адепта к этой душе своей. И у адепта возникает дикий шок, потому что, оказывается, он вдруг попадает в совершенно другое пространство. Но для этого нужно пройти вот эти семь ворота Нахата Чака. А к чакре нужно еще подойти и убрать все животные инстинкты и животные начала, которые внутри нас празднуют регулярно. Поэтому у нас есть атман, который скрыт в сердце людей, как пишут упанишады. В принципе, вообще тексты всех упанишат это тексты достижения атмана, которые... Написаны, каждая Упанишада написана отдельной школой, и основатели этих школ какие-то были интеллектуалами, а какие-то были совершенно отсахи. И там прямо видно по тексту, когда человек совсем простой, без словарного запаса, достиг, Состояние Атмана, просветление, ну и переводчик изощряется как может, чтобы хоть в какую-то форму этот текст привести уподоборимую. Это первое. Второе это род. Это та самая пресловутая родовая капсула, на которую так трудно выйти, потому что... Человек, в принципе, не хочет видеть этот эгрегор смерти, это явление смерти, но при этом созерцает явление жизни. Ну и в буддизме есть целая медитация, отдельная медитация смерти. Поэтому другая сила, это родовая капсула. И дальше получается, как и с душой, так и с родовой капсулой. Вы что-то хотите, а ваша душа, смотрит на это из своего укрытия там, в замочную скважину, думает, кто это ко мне там рвется, кому я должна помогать, а некому помогать, потому что это желание идет совсем с другой стороны. То есть это желание, наверное, рекламой социальной, это желание, потому что как у соседа или как у людей, и к душевному порыву это желание никакого отношения не имеет. То же самое родовая капсула, как создатель всех ситуаций для духовного развития, согласно вашей книге судьбы, которую вы сами написали, перед тем, как на этой земле появиться. Родовая капсула смотрит на ваше желание, которое вы загадываете, и она говорит, слушай, ты хочешь вперед, твоя энергия, но без нас. Мы в этом не участвуем, потому что... Если вы читали сказку про конька-горбунка или там про каких-то витязей, которые где-то путешествуют, конек-горбунок говорит этому Иванушке, дурочку, ну куда ты лезешь? Много-много непокою принесет оно с собой. Это про перо жар птицы, когда он нашел это перо, ему захотелось как бы его, потому что ну классная вещь, красивая, от него светло, как днем. Горбунок его предупреждал Вот это вот конек-горбунок Это как бы голос родовой капсулы Которая ведет своего нулевого К чему-то там Согласно книге его судьбы Эту часть нужно понимать Ну и дальше Третьи силы Это в основном те кто услышал Когда мимо пролетал Потому что то есть по астралу кто-то там передвигался. Ну и вы с бокалом начинаете там мысленно, речитативом. Они посмотрели, говорят, ну сколько энергии на это есть. Энергии даже не хватит, чтобы сделать десятую часть. Неинтересно. А бывает, вы что-то там насобирали. И вот они сразу думают, а каким путем привести это желание, чтобы... Потому что энергия для них – это как раз это их образ жизни. Но они не могут просто так с вас слезать. Им нужно что-то для вас сделать. Вот поэтому многие желания приходят в таком виде, каком-то гротескном. То есть человек загадывает одно, а выполняется вот буквально то, что он просил, и то половина или четверть. Вот это вот как раз оно. Все эти представители, они на шамбалу работают, то есть кроме вашей души и сил судьбы, это все различные варианты, вот шамбалы, которые, ну, энергии хватит, вот сделаем вот что-то такое. Желание состоит из 15 частей. Вот мы одну часть выполним, потому что энергии хватит вот как раз на одну пятнадцатую от этого желания. И вот, вот это вот мистическое видение цепочки самого процесса. Видеть как оккультист. Насчет интриги. Интрига, она годится только для, при вашей определенности. Сейчас секунду, извините, пожалуйста. Интрига, интрига годится, когда у вас чакральная система находится в определенном состоянии. Что это за состояние? На примере я объясню. Когда вы читаете сказку о рыбаке и рыбке «Золотой», то там всего три персонажа, три паттерна «Старик, старуха, рыбка». Но то, что мы с вами никогда не говорили, и, возможно, будем говорить на уровне третьего курса, это то, что в каждой цивилизации есть свой чакральный паттерн какого-то чакрального статуса, Потому что люди, которые именно под хатидой, вот под одной хатидой, у них определенная есть выстраиваемость чакральной системы. То есть под, по свадхистхане там нет энергии, она дырявая вся, муладхара тоже дырявая, потому что в землянке 30 лет и 3 года. Если вы посмотрите, дед, он как бы светлее, но он очень похож на бабку, потому что он тоже ее третирует и подкалывает. И, и золотая рыбка, она как бы прошла это все, она уже вышла на уровень оккультного персонажа, но все равно почернело синее море, то есть видна ее эмоциональная составляющая в зависимости от различных желаний, которые дед выдает. Поэтому интриги у нас есть фактически только лишь в двух сказках. Это сказка о работники работнике Балде. Поп спрашивает свою попадью, так и так, что делать отста... остается. Она говорит, закажи Балде службу, что было ему не в мочь и требуй исполнить точь в точь. Вот это вот как раз интрига. То есть это совет, который спасает вот этого одного человека, папа, но в действительности создает совершенно нечестную ситуацию, и в этом вся азиатида. Других интриг в азиатиде нету. Хотя нет, наверное, Балда, он тоже по отношению к чертям придумал интригу, обман с этой палкой, с этим зайцем. То есть, Но это фактически то же самое, что делала Попадья, только на янской энергии с мужской линии. Но чакральный паттерн тот же самый. Просто сейчас, до того, как мы начали разбирать тему чакрального целительства по каждой чакре, это все бесполезно, потому что чакральный паттерн должен опираться на чакральную диагностику, которую вот в чакральном целительстве, я надеюсь, на третьем курсе мы к этому придем. Поэтому большое спасибо всем, кто пишет ваши ответы, кто сделал курсовые проекты, потому как это база. Понимаете, иначе, если, если я вас не приучу вот эти домашние задания выполнять, не с кем будет заниматься третьим курсом. Поэтому, но интрига основная, это Атлантида, конечно. Потому что именно там ткачиха, повариха, бабариха интриговали против своей же родственницы, против младшей сестры, которая выскочила замуж и не просто выскочила, а выскочила сначала потому, что наследник был нужен, в те поры война была, царь-салтан с женой простяйся, на добра коня садяся. Если бы вот кто-то написал бы такую рифму вот сейчас, ни один журнал бы не напечатал. А вот у Пушкина прошло. И, и все это как бы восхваляют и так далее. Но идем дальше. Вот интрига в Атлантиде. Они сначала подлог сделали документов. Потом они еще там что-то придумали. Э, извести ее хотят. Перенять гонца велят. То есть в эту вот часть. И Что интересно, вот в рамках Атлантиды, вот того законодательства, ничего им не было. Они во всем признались, повинились, раз, разрыдались. Царь на радости такой отпустил всех трех домой. То есть домой, вот тут очень интересно было бы узнать, куда домой, домой во дворец, где они жили. Или домой, где три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вот это вот, но это уже идет за кадром. Вот это интриги. Поэтому, э, если вы с детства плели всякие интриги. Ну вот у нас, у меня занималась одна ученица, и она, что она только не придумывала. То есть, когда она уже поняла, кто она такая, и как она энергию добывает, я помню, то она в академию принесла э, отпринтанные на цветном ксероксе 100 долларов. В академию в харькове чтобы заплатить за семинар получить сдачу в украинских деньгах потом она еще там что-то придумала потом мы в сауну ходили деньги стали пропадать и она она поняла что это ее природа но когда все поняли что это ее природа то ну и я влетел из-за нее в конце очень прилично я фирму свою закрыл а она дала объявление от лица моей фирмы в газете и мне в налоговой пришлось прилично денег отдать чтобы закрыть вопрос как бы а фактически она за счет людей делала ремонт у себя в квартире рассказывая им что они получат работу у меня в компании при этом она не была ни не ни заместителем директора ни кем. вот это вот определенная чакральная как бы паттерн такой структура которая позволяет интриговать и человек без этой интриги он уже жить не может поэтому притягивание через интригу это не для всех вот в данный пример почему я привожу с этой квартирой ремонтом якобы там детские группы должны были быть вот это вот как раз интрига которая Создает притягивание ситуации. Человек получает бесплатный ремонт. Ну а там дальше посмотрим. Может группы сделаем. Может нет. Вот когда вы начинаете видеть. Вот эту вот мистическую цепочку. Дальше нам нужно с вами обговорить. Два явления. Первое это явление резонанса. В загадывании желаний. И вторая часть. Это, это явление сопротивления родовой капсулы. Мы с вами чуть-чуть проговаривали насчет блокировки э, желания, но это именно не блокировка, это сопротивление родовой капсулы. Здесь все понятно, капсула книгу судьбы открывает и смотрит, что это желание никак не вписывается в контекст. Поэтому... Родовая капсула или просто отстраняется, или родовая капсула начинает активно сопротивляться, потому что они там видят, из мира мертвых что это желание это не просто прихоть какая-то это дверь совершенно на другой путь развития который не соответствует книге судьбы и казалось бы маленькая цепочка но они смотрят как оно все будет исполняться и они понимают что их нулевой нулевая уйдут туда где очень трудно будет что-то вообще делать и капсуле каким-то образом Работать, потому что это будет путь не вверх, а, например, вниз. Насчет резонанса гораздо более интереснее, информации больше. Самый интересный резонанс, это когда супруги оба вместе хотят именно вот тот вот образ. Не, не два разных желания они загадывают, а у них прямо вот супружеская направленность такая на реализацию этого желания покупка квартиры дома покупка машины чтобы ребенка наконец взяли в детский садик и вот когда это желание выстрадано супругами или в паре не обязательно супруги могут быть два родных брата которые хотели бы работать в какой-то компании там на телевидении и вот они готовятся вместе и обговаривают и это все постоянно. То есть на одно желание энергия двух людей. И вот в этом случае может наступать резонанс такого семейного желания. Дальше, а дальше уже все просто и понятно. Если у вас хороший контакт с родовой капсулой, то вы начинаете смотреть. А чтобы капсула... Поддержала, чтобы я загадал из этого списка. Вы начинаете, если у вас есть выход в это астральное пространство, и вы прошли вот эти посвящения, напоминаю. Первое посвящение, вы освоили все четыре состояния шавасаны. Второе, и получаете энергию от вы по, после выполнения шавасаны, то есть вы превратили упражнение шавасану в источник энергии. Мы говорили, что вы должны прийти к раджа-йоге с навыками по четырем источникам энергии. Асана Пранаяма, медитация шавасана. Это четыре источника, четыре составные части не марксизма, а пути в раджа-йогу. И вот тут получается, при второй инициации, это случайное попадание в астрал, когда вы к шавасане добавляете ускорение, следующую категорию, и вы случайно попадаете в астрал и замечаете, что все ваши чакры вы выходите заполненными. И вот именно с этого момента, когда вы научились достигать состояния, Второй инициация случайного попадания в астрал, вы вдруг понимаете, что у вас какие-то чакры дырявые, а дальше вы начинаете смотреть паттерны поведения и увидите, что к вашим чакрам кто-то присосался, и все время ваши чакры под нападением семьи, мамы, тещи, свекрови, начальника на работе, детей, соседей и так далее. То есть, с каких-то ваших чакр все время выкачивают энергию. И именно вот это видение дает вторая инициация ⁇ случайное попадание в астрал. И третья инициация ⁇ это осознанное попадание в астрал, когда вы уже сидя пытаетесь войти вот в это пространство астралов, в которое вы случайно попадали на второй инициации в конце Шавасаны. И вот именно это попадание третья инициация вызывает такие грандиозные трудности но честно я вам скажу это все лишь потому что вы не отработали состояние создания ускорения в шавасане и и поэтому вы не научились соединять волю и воображение вот эти две категории потому что когда вы их соединяете то у вас результат, но ну, почти гарантирован. Для этого нужно последовательно одна шваба на воображении ускорение другая, на волевой составляющей ускорение, и потом в какой-то момент вот эти две части они соединятся. И вот когда у вас возвращаемся, то есть ваш контакт с родовой капсулой, это результат вашей третьей инициации, то есть это осознанное попадание в астрал, и самая безопасная часть вот этого осознанного попадания в астральное пространство, когда вы пытаетесь найти контакт со своими предками, со своей родовой линией, со своей родовой капсулой. И вот дальше получается, что если вы, у вас есть четкий астральный контакт с родовой капсулой, то вот эти желания, которые у вас есть, вы начинаете проговаривать, вызывая или духовного родителя, или ведущего, или старшего родовой капсулы. И эта сущность отвергает это, это, это и оставляет желание, которое вы просто в список добавили на авось, как бы по азиатиде. Но получается, что им там виднее Потому что у них нет такой заинтересованности В социальном продвижении, в деньгах Они на всю эту суету смотрят совершенно по-другому Из мира мертвых И получается, что самая грязная ржавая лампа Скрывала в себе самого загадочного джина Понимаете о чем вот мы с вами проговорили мистическое видение, которое относится к загадыванию желаний. Прокручиваю конспект. Итак, теперь, секунду, подождите, пожалуйста. Вернулся, ну, мне надо там, ты стол большой развитие социального видения формула любви на семинаре у нас с вами был прямой диалог кого-то это раздражает других слушателей которые неактивные которые не здороваются просто смотрят здороваются это я имею в виду написать здравствуйте когда вы пришли на семинар мы с вами на этом семинаре проговаривали различные ответы и проговаривала что самый правильный ответ тот который вы написали почему так важно чтобы вы что то написали потому что когда вы пишете ваш ответ что случается на следующее утро говорят с проблемой надо переспать да на следующее утро вот вы написали а потом утром вы проснулись и этот проект крутится, продолжается, как Сансарова у вас в голове, потому что вы же привязались к ответу. Пока он у вас был в голове, это одно. Только вы его выдали на бумагу или в чат, у вас появляется привязанность к этому ответу, и дальше ваше сознание и подсознание начинают обкручивать, обкручивать, и вы переходите на следующий уровень. Пока вы ответ никуда не выдали, очень трудно на следующий уровень перейти. Как говорил мой профессор математики, такая Василява, как говорят японцы. А, да. Поэтому ваш ответ, который вы дали, он самый лучший. Но, когда вы поняли, что ваш ответ самый лучший, совершенно неплохо посмотреть другие ответы. Я понимаю, что у многих есть большая проблема, это страх дать какой-то ответ, потому что еще со школы вы там что-то отвечали, учительница вас унижала при всем классе. Ну, значит, вам нужно было через это пройти. Самый полный ответ по аквариуму. Самый полный ответ по аквариуму. Почему аквариум вообще эта книга? Потому что вот как там написано, там написано все напрямую. Там не нужно сильно много догадываться. Вот фильм «Формула любви» там нужно догадываться, там нужно думать, ставить себя на место главных героев. В «Аквариуме» там все написано. Вам только в тексте нужно найти правильные ответы, больше ничего. Поэтому «Аквариум» это по ягическому законодательству, это вообще поддавки какие-то. И, и поэтому на уровне «Второго мира» в рамках шестой цивилизации аквариум вообще настольная книга. При этом как бы я же слежу, что вы мне там где-то пишете не всегда у меня есть время ответить, но телефон же у меня есть, я смотрю, другое дело, что у меня же тоже есть чем заниматься в этой жизни. Да. Но Получается, что многие вот скачал человек. Большое достижение, блин, книгу скачал. Ну ладно. Вот. Это в один день. Во второй день он ее открыл. В третий день он первую страницу перевернул. В четвертый день он начал читать пролог. Ребята, мы такими темпами никуда с вами не придем. Но, тем не менее. Э, насчет аквариума. Самое лучшее выполнение задания выполнила Наталья, законы дяди Миши. Я вам их читать не буду, потому что то видео, которое загрузилось случайно на, на канал первого курса, э, э, там это, эти все ответы есть. Ну вот, Наталья, спасибо Наталья, она прописала просто из книги все вот эти вот законы, Которые это законы базара второго мира, но это законы не только базара. Это то же самое, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это не то, как к обществу рыбаков второго мира относится. Теперь дальше мы на этом семинаре э, перешли, перешли к э, формуле любви. И мы с вами проговорили, что самое главное, ситка магистра, выкачивайте золото. Там песня была, на фоне которой Константин Райкин танцевал, и они там прыгали, такая балетная группа была, они там прыгали вовсю, вот выкачивайте золото. И дальше самый лучший ответ, это дал Алексей, по поводу, как магистр выходил, на, на силы, ну и все там развешивали уши. Фактически, это не совсем такая правильная формула, потому что формула, когда адепт вышел на силы и он выполнил одну, вторую, третью миссию, то дальше подключение к этим силам адепт таким стальным голосом начинает вещать силою данную мне от произносит название вот этого демюрга очередного и вот этот стальной голос и он вводит то есть стальной голос не для того чтобы запугивать население стальной голос это определенное состояние вишутха чакра означающий крайнюю уверенность в том что человек делает и при понижении голоса и и стали в нем он взывает вот к этим силам фактически он выпрашивает энергию ну и ситху от этих сил мы говорили что ситху украсть нельзя ситха должна силами дастся на какое-то время для выполнения какой-то миссии как только адепт начинает использовать для себя силы тут же это пресекают потому что Тут проблемы на этой планете с любыми ситхами, и как только человек начинает демонстрировать воду в вино, пятью хлебами 100 человек накормил, тут же создаются какие-то условия, когда самая темная часть планеты, она этого товарища ситхами пытается как бы убрать с социального пространства второй замечательный совершенно ответ ну подробнее насчет моей реакции опять-таки на канале первого курса есть эта лекция там такие называется лекция для второго курса в режиме онлайн по ошибкам магистра два очень хороших ответа ошибка калиостров в том что он не совершал подвига и не ухаживал это первое а второй ответ Главная ошибка магистра – это попытка понять предмет, которого у него нету в сердце. То есть у него не было любви в сердце, и он взялся сочинять формулу любви. Это вот две очень важные части, потому как э, я же смотрю на лекционный материал различных инструкторов, и у них нету пути к атману, они книжные как бы... Старатели, такие добытчики книжной мудрости, ковыряются без осознания того, и это осознание не передают они дальше, они передают именно только книжную эту мудрость, которая уже прожила свое время и больше никому не нужна. Вот это вот то же самое, та же самая ошибка, что и с формулой любви. У человека нет этого в сердце, но он пытается другим передать, и, естественно, деньги за это берет, вот. Ну, слушайте, каждый проходит свой путь лжи. Э, да. Хорошо. Ну вот, примерно э, до этого мы дошли на нашем семинаре. И, и дальше было задание разложить вот этих вот героев. То есть мы переходим вот сейчас, вот с этого момента. Мы переходим э, к тому, чтобы вас подтолкнуть, подтолкнуть синоним это волшебный пендель. Волшебный пендель дается или по Сахасраре, или по Малатхаре, в зависимости от ситуации. Чтобы вы увидели пары, в которых есть вот эта энергия, похожая на энергию любви или не похожая на энергию любви, и эту часть мы будем обсуждать завтра в пятницу. У нас были пары Мария Папенька, Алексей Федяшев Статуя. Лоренца Калиостра, Калиостра Мария, Мария Алексей и Жакопи, дочь кузнеца, который карету неделю должен был чинить. И у вас были вопросы: в чем сходство пар? Лоренца Калиостра, Мария Папенька, Федяшев Статуя? И отличие пар Лоренца Калиостро и Калиостро Мария. Также был вопрос на домашнее задание, от чего спасает Федяшев Марию помещик Федяшев, и какой факт делает Марию взрослой и готовой к браку. И зачем Потемкину нужен Калиостро? Это вопрос по Четвертому миру. Вот этот вопрос оказался самым легким. Несколько человек тут же ответили, вообще не задумываясь. Это здорово, классно. Так. Дальше на семинаре уже тогда там сумбур пошел, потому что времени было мало. Мы с вами опять я повторял вам вот это вот мудро, когда Человек третий, первый палец у нас получается. Где находится вот эта вот точка? Она находится на уголочке ногтя. Я извиняюсь без маникюра. На внешней стороне. И то же самое, вот точка на указательном пальце, опять извиняюсь, без маникюр. Вот эти вот две точки нужно соединить, то есть нужно так завернуть пальцы, чтобы эти две точки соединить. Меридиан легких, меридиан толстого кишечника. Конец меридиана легких, начало меридиана толстого кишечника. И точка соединения с другой, это искусственное соединение, а это естественное соединение. Здесь находится точка меридиана толстого кишечника, четвертая ХГУ, которая и от головной боли, и от всех болей лица, и от боли за глазами вместе с третьей точкой меридиана печени. И, и это, это первый круг энергии, замыкание. Все, что про мудры, нужно очень подробно разговаривать, чтобы вы действительно создавали цепочку электрическую, как в электротехнике. И второе замыкание у нас получается. Третий палец, это меридиан, перикарда. Точка находится, вот я вам показываю, под ноготочком. Это девятая точка Меридиана Перикарда. А восьмая точка Меридиана Перикарда, она точно находится на линии жизни. И дальше вы должны соединить, соединить девятую и восьмую точку точки Меридиана Перикарда. Плюс вы соединяете точки которые произносились ранее и у нас получается вот такая вот мудро дальше очень важно выровнять вот эти пальцы когда они у вас кривые энергия не выйдет считается что вот эти первые три они чистые а вот эти они грязные Здесь у нас меридиан сердца и тонкого кишечника. Выходит сюда. Два канала на один палец. А на ногах на большом пальце тоже два канала. Меридиан селезенки и меридиан печени. А сюда, на четвертый палец, это тройной обогреватель. У него там много названий. Он называется triple heater, triple warmer. Ну, Идея в том, что когда вы сделали эту мудру, вышли на улицу, у вас прямые пальцы, четвертый, пятый, как в музыкальном. И вы начинаете идти, как на лыжах, то есть вы идете пешком. У вас должна быть приемлемая скорость. И буквально, когда вы плотно эти пальцы соединяете, и у вас ровные Четвертый, пятый, то как раз вы начинаете через буквально 3-5 минут этой ходьбы, начинаете чувствовать, как энергия пробегает по двум кругам. Первый круг, это третий палец, меридиан перикарда. И второй круг, это большой и указательный, толстый кишечник и легкий вы начинаете чувствовать покалывание такое интересное состояние вот это как раз и есть мудро то есть замыкание двух колец мы с вами говорили о, о всемирном извест, известном законе ома закон ома это прямо и обратно пропорциональная зависимость силы тока от напряжения и сопротивления так вот Сопротивление на этом расстоянии, оно гораздо меньше, чем сопротивление в сукпурак, третий глаз, дыхание в сукпурак, чем сопротивление по всей руке через шею. И поэтому многие люди, которые практиковали сукпурак годами, вообще ни к чему не пришли, потому что покалывание при соединении указательного пальца и третьего глаза, никакой электрической цепочки не приводило вследствие большого сопротивления электрического. Поэтому вот это мудро, джнана мудро, мудрознание, она открывает видение. Мы же с вами говорим о развитии оккультного видения. Вот эта вот практика дждана мудрой, когда вы два-три канала замкнули, у вас начинает идти покалывание в руках. И сначала вы эту энергию только чувствуете, а потом вы начинаете понимать, что у вас кроме ощущений появляется вот нечто особенное. Вы не глазами видите эту энергию, вы видите как бы другим чувством вот эти вот кольца. И вот это именно то видение, то есть видение мистическое от видения глазами отличается э, другими нейронными цепочками и утонченностью энергии. Вот примерно примерно так. И у нас еще у вас остается. Оставалось задание из аквариума пролога выписать все законы, которые вы видите. Теперь вы уже знаете, что ничего выдумывать не надо. Там все законы прямо прописаны в тексте. Ваша задача их найти. Потому как вы один раз ничего не нашли, потому что вы времени не нашли второй раз. И другие люди за вас это все сделали, а вы потеряли возможность... Потому что уже все сделано, понимаете? Создать свою нейронную сеть, создать свою цепочку по видению вот этих вот законов в тексте. Потому что следующие книги, они будут сложнее. Там не будет все вот так прямым текстом написано. И до вот, пятницы у вас было задание подумать насчет полярности, потому что первый этап – формирование мысли вот этого желания, как энергии, кусочка, искорки, это, это была чисто концентрация ян, это однополярность, хирания Гарпха. мы говорили с вами ранее, как в теории Большого Взрыва, вот космическое яйцо, одна полярность. все заключено в одно. Дальше второй этап, когда это превращается уже, это семя, оно попадает куда надо, и там оно может насыщаться энергией и расти, Тут уже у нас биполярность получается, у нас союз инь и ян. И мы с вами говорили, а какая же третья, третий этап, в чем заключается. Я вам специально ни примеров не давал, чтобы вы сами подумали, а мне интересно посмотреть, кто же найдет таки правильный, правильный ответ. Вот примерно так. Следующая лекция после этой должна быть вынашивание ситхи и постась вишну. Это как раз вот этот третий третий этап. Мне нужно узнать, какая полярность, как вы предполагаете, что будет идти там дальше. Но к вынашиванию ситхи мы можем подойти только тогда, когда я увижу по ряду ответов, что тех, кто активничает на канале, спасибо за активность. Вы, вы научились видеть, вы научились находить в фильмах и книгах, которые я вам рекомендую, вы научились находить то, что требуется найти. И вот когда я вижу, что у вас вот эта вот ситха мелкая появилась, вот эти нейронные цепочки, мы пойдем с вами дальше. Ну, кто не спрятался, я не виноват. То есть, как только у кого-то эти цепочки сложатся, остальные это ваше дело. Все, ребята, я проговорил, и я извиняюсь в прошлый раз за опоздание и сумбур, и это уже я загоню на канал второго курса. Спасибо большое, счастья вам, до завтра, мы будем продолжать семинар в 13 часов по Нью-Йорку.